Она новая. Не, ну кто-то пользовался, но немного. Тут она такая почти новая. Чистая абсолютно. Прокалить. Ладно. Ага. Ой. Алло. Ага. Ага. Да. Uh ага. -huh. Ладно. Ну, спасибо за конце, краткий этот, как он, мастер класс да, да говно. Ну да. да. Ну не подходи лучше близко. Я сама он? боюсь Пойду мне там сейчас что-нибудь это. Я, я там... сейчас иду. <смех> а, <ты че? смех> ну и что? говори давай. Ты что? А ты, ты там должен как-то науверенность. Ну а что? Ты можешь, ты я же жру А ты по всему налила? Конечно. Ты Миша, ты... ой, ту, Миша. Максим, <смех> <Спасибо. смех> не, не убери руки, я прям не могу. Ёлышка. Что она? Огонь не разжигается. Да ничего он не разжигает. А ты жидкость добавляла? Конечно. Может, у нас вся испарилась уже? Пёрышки ну, еще ещё он, он должен, ну, он должен было... сразу вспыхнуть, да? да? Ну, так-то, было... да? Может, надо на свежакал жидкость смотреть? Это было перышка, нет. Давайте мне жить. Так, детки, пакет для мусора придумывать. А, а вот уже вот вот придумали. Для... Максим, ты отойди. Да. да, ты отойди. Сильно может, это же не это ведь, а то вонять будет нет, как-то не очень горит. Да ну вообще-то. У нас в дворе лучше-то солнце будет. Что, бумажка сгорит? Мама, бумажечка вторая горит. Я вот это вот. Нет, это бумажка не горит. Нет, это не потай не положить, но там в О, уже получше. Да что получше, это же бумага горит. Угли-то так и не горят. Я чё-то ничего не понимаю в а этом. Приехали, блять, городские. А чё одна бумага-то правда Одна бумага горит, всё, а угли идёт горят, не знаю. Все, и бумага уже не горит. А если немного могут уже он будет мясо потом. Ну да. Значит, говнорос же, да? А углей не мало? Углей нет, он сказал, ну, на половину мангала хватит. Самотойте. Ой, но меня Конечно. Чуть Добренько трещи. так поливает. Ну такая, там чуть-чуть поливает. -чуть Бумага говнянская. Отойти. А ты бумагу, может, вообще не надо? Наоборот, надо. Тогда, одна, Она одна... А листья? Я... Нет, не попала да. там. Я не знаю, вообще, Может, скоро вспыхнет? Так, советую снимать. Он должен в секундочку ну, прям. вообще, да. И там разжигается вроде. А, нет. Бумага, Надо бумага, Это надо бумага. О! Горит. О, судьбу, там... Да. Чуть-чуть залево лесом. Это а бумага, Юля. Нет, нет. нет <свят> вот здесь <свят> вот гугли горят. Вот а, угу. Ура! Только вот здесь ничего не горит. Так, ну вот все, вот здесь горит, а вот здесь не знаю, вот здесь нет. Что-то больше. Гори, гори, звезда, гори, пожалуйста, гори. О, давай, о, все, есть контакт. Девочки, мы это зажили. Огонь, вот все горит, все. Ну не все. Ну ладно, что ты? Ну, ну все. По сравнению с тем, что горело, горит он. Он там не горит. Ну что ты? Что он так да, местами? Да. Ну он местами, ну, ну сейчас тебе... разговор. А. Дяденька. Я забыла, подожди, не надо дяденька. Я хочу сама, у меня за. Вот, вот как это делать. А похала. У вартана насмотрелась по-моему. Нет, я похала, не купили. Ты че, вот у нас ползада. Я, сушенка. А сушенка. А я, видела, я видела, они палками. И, есть, они Даже запах пошел. Так, решетку надо, сказали, накалить. Ну, она, во-первых, А какая разница? Это да муж мой, я ему позвонила. А -а -а. А костер? Я не говорю. Элементарно разжечь костер не могу, А да. А костер? Я вот так никогда не говорю. Иди сюда, здесь побери. Ну так хорошо, разгорелось все издоху. Не Думаю, что да, и в розжиге тоже. Я ничего Там не, не знаю, у меня тут готовы, я жгу мясо. Тут ну, все готово к мясу. Я ничего не знаю, Ты знаю. девочки. Ты на скину. А где мужик какой-нибудь? Ну здесь. Ну он пошел. И заправлю еще. Он как-то это, и потом сразу И петухнул. сразу, да, и, да. И, и да. А может так и надо? Может, может он готов не жарить? Он должен прогореть. Понятно, ну, ну, да. он сразу затухает, а сейчас не... все вылете, вы что? Не-не-не, вот, вот, тут даже половина еще не вылета. Может не он так это... и должен, правда, делать, но ну, может это так и нормально. Мы же не знаем. Ну, вообще, достаточно капли бывает. Да? Ну, все так. Жара нет. Вот, вот, смотри, как жарит мясо, на чем. Ну. ну, сейчас они разгорятся, я так думаю. Должны живут. Что-то а у нас, что у нас, не, у нас не горит вообще. То ли уголь плохой, то ли вы что. -то много, дело, или это вы много, может быть, налили, нет? Ну, мы много налили. Много налили? Что, что может быть, пищу спариться немножко, а потом спичку попросить. Ну, ну просто, должно вот, да-дам, или нет. По-разному, может быть, и так. Вот. Пусть может быть спалить. А там тлеет, это что? Там ничего не тлеет, вот именно, там даже жары нет. Ну там мы пытаемся что-то, да, он вот что-то загорается и опять тухнет и что-то вот. Ну может он должно долго, сколько он разгорается? Долго вот двигается? Или... Нет, оно должно вот прятом пламя. Ну оно было и потом потухает. Ну там вообще не даже. А, ну все, это углит, они сейчас производят, может, лет не А, да? Ли? То есть уже можно жарить? А вы обратно а тут ги пройдите. Спасибо. Спасибо. Да, ну да, смотри. Идиот. Вообще никакого. Вообще ничего. Они ничего не делают. Поедут, блядь, мясо. Этот блядь тоже может. Ну смотри. Мы, мы маленечко проснули розжига, как, как ты говорила. Зажгли, и оно так, пух, и потухло. А дым оттуда идет, но тепла никакого. Надо еще подождать? Чуть-чуть, ну, Что Поверь. сделать? Полить? Много а говорят много не взяли. Пол бутылки скажи. Пол выли. бутылки вылили. Еще полить? Маш, мах, машать, машать. Ну оно быстро должно разгореться. А ну вот да. дым идет, но жара никакого. Вот мы видишь сразу быть красные. А, а никак... махать надо, девочки, я махаю. Смотрите, они там краснеют. Все, ну, поняла. Они должны разгораться? Давай. Я вот машу, они там разгораются, прикиньте. А вот так вот и надо, вот вот занятие спортом. Раз, два. Совсем. Опилки. Они... Господи. На да, тухне тух. пил. Опил, вох, пил. Вспомнил название. Все, опил, пил. Черные опилки. А можно мне на утро взять хоть нектар? что, колбаса, вот. Так, Кто так, это берём. есть? Будет? вот. надо, надо затухать с тобой. Поставить. Я, я говорю, утром решетка покорится. Это фантастика! Зеленый огонь! Господи, много человек пишет. Зеленый огонь! Мам, он существует! Я просто хочу так жить. Да. Я так где-то читала в Ногласке, вконтакте, я не помню. Парень такой пишет. Говорит сегодня на фотке ко мне подошел мужик и спросил, говорит, какой сейчас год. Вот бы, говорит, у меня так жить. Так бы. Влади бумагу, она тоже. И сейчас смелый Максим будет. Вот. Это очень круто. Это очень круто вообще. Браво, браво, есть. Это мы сжигаем мусор. Понятно, решетка. была сжечь бы такая. Не, а решетку ничего не будет. От этой бумаги ничего не осталось. Только вот бумагочки нельзя. Скотерку можно, нет? Да, машина разовая. У нас там, честно говоря, не мыло, ничего нету в номере. У нас два мыла. А, у вас есть мыло? У вас есть два мыла. Идите, берите. если в номере, или вы сало привезли? И с собой подкалка. Зелененький. Давай, Дай мне мой планшет. Где мой планшет? А ты снимаешь? А -а -а. Где мой планшет? Он с номером опси. Огонь! <связывая> ты ему поклоняешься? Да. <связывая> <связывая> Он вот такой большой, зеленый. От этого ничего не осталось. Прям синий-зелёный какой-то себе... такой. Мам, птичка, давай себе павлинёнка заведём. На балконе, возможно, у вас не хватает. Это они Так трясется. Хвасты распускаются. Ну вообще они хвасты распускаются перед девочками. Ну здесь нет девочки. Тадам. А, смотри, попрошайка, попрошайка. Эй, павлин, павлин, павлин, угу. павлин, павлин. <laughs> что прибежала, у него корм лежит там, она не ест. Она, она думает, мы ей что-нибудь дадим. Так он у нее есть, она не ест. А все равно